А сейчас я слово передаю исполнительному комитету Совета народных депутатов Кунгурского района Фермской области, Перминову Александру Алексеевичу. Здравствуйте, уважаемые граждане. Я первый раз выступаю в прямом эфире. Я начну с самого начала. Где родился, где учился, где в армию проходил, где работал и дальнейшую переписку. С МВД, с другими структурами. Я начну со свидетельства рождения. Мое свидетельство рождения. Здесь написано свидетельство рождения Герб СССР. Здесь свидетельство рождения написано. Гражданин терминов Александр Алексеевич. 18 марта 1973 год рождения. Место рождения город Тавда, Свердловская область. Республика РСФСР. Я обращаю внимание, не Российская Федерация, а Республика РСФСР. Также здесь мои родители указаны, мать, отец. Дата выдачи кризиса рождения 27 марта 1973 год. Дальше, после, я учился в школе. У меня вот свидетельство образования, Министерство просвещения РСФСР, ГЕРБ РСФСР. Свидетельство о неполном среднем образовании, раньше было 8-летка, сейчас уже 11 классов заканчивают в одной школе. Также я закончил учиться в 1988 год в Советском Союзе. Школа номер 12, город Кунгур, Ленская область. После 8 лет я поступил в техникум, лесотехнический техникум города Кунгура. После техникума я призван в армию, выдан мне военный билет Советского Союза, написан военный билет Министерства обороны СССР. Герб СССР. Выдан мне он 9 декабря 1991 года. Обращаю внимание, в 91 году 9 декабря призван военную часть служить. Присягу я принял, также обращаю внимание, военная присяга Сусягу принял 26 января 1992 года. Военная часть 74-365. После службы армии я служил с 1991 по 1993 год. Уволен я уже 13 декабря 1993 году. А увольнял меня уже по указу президента Российской Федерации от 13.9.1993 года. Получается, призывали меня в Советском Союзе, а увольняли меня уже в Российской Федерации. Уже президент Российской Федерации. Это обращаю внимание, какие... Ну, это будет дальнейшее уже будет у меня. После службы армии я поступил на работу. Вот у меня трудовая книжка, написана трудовая книжка Герб Советского Союза. Тут обозначена трудовая книжка Перминов Александр Алексеевич. И дата заполнения написана 16 июня 1994 года. Так как я послужил... По 93 год я поступил на работу в 94 году. А какая у меня работа была? Я поступил на работу в милицию. В то время еще была милиция. Это сейчас уже полиция называется. А я работать пошел в милицию. Уволился я после милиции. Ну, здесь У меня в трудовой написано 10 1-го, 10, 12, 91 года службы в армии, по 93 год. 16, 06, 94 года я поступил на работу. Главное управление Министерства по Пенскому краю служил в органах внутренних дел непрерывно 16 лет. 10 месяцев, 24 дня. Но это у меня чисто, что а так как у нас, я где работал, у нас еще там год до полтора идет, и в итоге у меня получилось уже свыше 20. Уволился я 10.05.2011 года по сокращению. Из милиции, когда вот начали из милиции полицию переименовывать, в то время нас много сократили. Сотрудников, кто уже на пенсии был, пенсионер работал, их сократили в первую очередь. Я тоже, моя должность как бы подпала под сокращение. Меня уволили по сокращению. Вот, вот здесь написано 10.05.2011 года. Я прекратил свою работу. Трудиться. После увольнения я на пенсии нахожусь. Вот мне выдали удостоверение пенсионное. Здесь написано МВД Российской Федерации пенсионное удостоверение. Так как я работал в милиции. здесь у меня написано, что я Фельминов Александр Алексеевич, 17 марта 1973 года рождения, и уволенный 26 мая 2011 года. Что я хотел дальше сказать? После выхода на пенсию я в интернете увидел, роликов много по теме Советского Союза. То там ответ был, что по гражданству, что мы не выходили из гражданства Советского Союза, и мы не граждане Российской Федерации. Это, конечно, меня удивило, но мы раньше не знали, нас этому не, не обучали в милиции, эти не преподавали ни закон о гражданстве, нас не обучали, не рассказывали. Остальные законы тоже нам, ну как бы нам по службе только, Рассказывали законы, Там приходили приказы, указы, мы их конспектировали. А то, что касается вот Конституции, нас даже в Конституцию не изучали мы, законы о гражданстве также, да, я повторяю, тоже мы не изучали, не конспектировали. Что, как правильно выходить, как правильно лишаться гражданства, это у нас ничему не учили. Получается, когда я ролик увидел в интернете, я решил написать заявление в МВД, уже будучи пенсионером, уже не сотрудником, уже не работал. Вот. Я написал заявление в МВД, И это, в миграционную службу. А вот мое заявление, демонстрирую. А вот талончик, то, что они у меня приняли, мое заявление. Принято у меня 7 ноября 2016 года. В 2016 году, 7 -го ноября, я первый раз написал заявление в МВД о гражданстве, что предоставили мне документы. Я зачитаю маленькое заявление. Прошу вас предоставить мне копию следующих документов. Моего заявления о выходе из гражданства Советского Союза и РСФСР. Документы, подтверждающие утрату мною гражданства СССР, РСФСР по моему заявлению о выходе из гражданства. СССР, РСФСР, если такое, такое имело место быть. Третье. Документы, подтверждающие лишение меня гражданства СССР, РСФСР по, рождению, по решению Президиума Верховного Совета СССР, РСФСР. Четвертое. Моего заявления о принятии гражданства Российской Федерации. И пятое. Документы, подтверждающие принятие мною гражданства Российской Федерации. Вот. Данное заявление было принято. Ответ мне пришел 06.12.2016 года от МВД по городу Кунгуру Российской Федерации. Улица Оптябская 30, город Кунгур. Мне здесь дают ответ. Уважаемый Александр Алексеевич, на ваше заявление, запрос от 7 ноября 2016 года о предоставлении копии. Документов разъясняем, что согласно части 1 статьи 13 закона 28.11.1991 года номер 1948, 1 о гражданстве Российской Федерации, гражданами Российской Федерации признаются все граждане Бывшего СССР. Получается, как здесь у нас? Они написали мне, что... Закон называется о гражданстве Российской Федерации. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР. Я дальше покажу закон, на который они ссылаются. Оригинальный. И дальше я читаю. Постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего закона 06.02.2092 года. Обращаю внимание, закон вступил в силу только в феврале 92 году данный закон от 91 -го года, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять гражданской Российской Федерации, под постоянным проживанием в данном случае следует понимать наличие регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации. Согласно статье 5 Федерального закона от 31 2002 года № 62 федерального закона о гражданстве российской федерации гражданами российской федерации является лица имеющие гражданство российской федерации на день вступления в силу настоящего федерального закона 1 июля 2002 года 27 августа 2002 года в ОВД города в Кемской области вам был выдан паспорт гражданина российской федерации взамен паспорта гражданина СССР В порядке общего обмена паспортов Основанием для выдачи паспорта послужило Ваше личное заявление по выдаче замене паспорта по форме 1П от 22.08.2002 года. Паспорт гражданина Российской Федерации является документом, удостоверяющим наличие гражданства Российской Федерации. Пункт 45 Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного указом Президента. Президента Российской Федерации от 14.11.2002 года, номер 13.25. Не предоставляется возможным предоставить вам копии заявления о выходе из гражданства СССР РСФСР. Документы, подтверждающие лишение вас гражданства СССР РСФСР. Документы, подтверждающие утрату вами гражданства СССР РСФСР а также документов, подтверждающих принятие гражданства Российской Федерации, так как перечисленные документы и заявления при общем обмене паспортов не были предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. Подписал начальник отдела, полковник полиции А.М. Грязных. Вот его подпись. Что я хочу здесь отметить. Так как данный закон они мне написали от 91 -го года, и ссылается, что он называется Российской Федерации. Я нашел этот закон в архиве, в государственном архиве, там у них сейчас есть, уже он по интернету ходит. Вот данный закон, он называется Закон Российской Советской Федеративной Союзской Республики о гражданстве РСФСР. Подписанный он Ельциным, вот подпись Ельцина. Данный закон 28 ноября 91 года, 1991 года, номер 1948-1. Б. Ельцин, вот подпись его. Это из Государственного архива Российской Федерации. Он оригинальный с подписью. А они мне ссылаются на закон Российской Федерации. Но это в дальнейшем будет уже, как бы я вам расскажу. Что я в этом законе обнаружил? В этом законе есть статья. Статья 13. -я. Признание гражданства РСФСР, а не Российской Федерации. Прошу обратить внимание. Я маленько зачитаю здесь. Первый пункт. Гражданами РСФСР признаются все граждане СССР. Граждане РСФСР, но не граждане Российской Федерации, здесь написано, постоянно проживающие на территории РСФСР на день вступление в силу настоящего закона. Если в течение одного года, после этого дня, они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РСФСР, а не Российской Федерации. Что я еще хотел узнать, рассказать, что как выходят тут, признаются, Здесь они. Глава 11, статья 12, написано, гражданство РСФСР признается в результате его признания по рождению, порядке его регистрации в результате приема гражданства. Так как данный закон называется РСФСР, а не Российской Федерации, они мне поначалу сразу ссылаются не на тот закон, это уже они в дальнейшем изменили вот этот данный закон на Российскую Федерацию. Они заменили слова РСФСР на Российскую Федерацию. А первоначальный закон, он называется вот РСФСР. Также они мне ссылаются в этом ответе, что я писал какое-то заявление. Форма номер 1П. Я также сделал заявление в МВД. Просто я, время уже прошло, я уже не помню, какое заявление я писал форму номер один, как она выглядит. Ну так маленько я помню, так как я писал, был-то уже совершеннолетний. Они мне прислали вот такой форму номер один. Вот данное заявление у меня на форму номер один, на которую они меня ссылались. Прошу предоставить мне копию моего личного заявления о выдаче замене паспорта по форме номер 1 от 22.08.2002 года. Приняли ли они у меня 14.02.2017 года. Вот данное заявление, я демонстрирую, которое они мне отправили. Они мне заверили копию от... Печать ихня 27.02.2017 год. То я здесь обнаружил заявление. Я посмотрел его, и что нигде не обнаружил, что я отказываюсь от гражданства Советского Союза. Здесь нет ни одной строки, что я отказываюсь от гражданства Советского Союза. Здесь просто написано: прошу выдать заменить паспорт в связи с общим обменом. Здесь написано, просто я советский паспорт обмениваю на паспорт Российской Федерации. Но я не отказываюсь от гражданства Советского Союза, так как, у меня, я, так как я рожден по свидетельству рождения в Республике РСФСР в составе СССР. Дальнейшие действия мои были. Я начал уже дальше писать, вести переписку. С МВД. Дальше я делаю им запрос. Уже по другим вопросам. Данное заявление от 10-11-2017 года. Также делаю в МВД города Кунгура. Зачитаю вопросы. Какое было у меня гражданство до написания заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П? Какое было полное название данного государства до написания заявления о выдаче замене паспорта по форме номер один? Какое было полное название данной территории до написания заявления о выдаче замене паспорта по форме номер один П. Какое было полное название данной республики до написания заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П? Какое было название данной области до написания заявления о выдаче о замене паспорта по форме 1П. Какое было название данного города до написания заявления о выдаче о замене паспорта по форме 1П. Какой, какой был у меня в наличии паспорт и полное название государства, выдавшей его серию, серию номер паспорта до написания заявления о выдаче о замене паспорта по форме номер 1П. Какой штамп стоял в паспорте, название, прописка или регистрация? Я прошу у них, чтобы они мне указали до написания заявления о выдаче замене, паспорта по форме 1П. По какому адресу я был прописан или зарегистрирован в название города, улицы, по какого числа месяца и года до написания заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П, написать моего отца? Имя, отчество, число, месяц, год рождения до написания меня заявления о выдаче замене паспорта 1П. Написать мою мать имя, отчество, фамилия, число, месяц, год рождения до написания заявления о выдаче замене паспорта. Написать, какое было у моего отца гражданство до написания заявления о выдаче замене паспорта, по форме 1П. Написать, какое было у моей матери гражданство до написания меня заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П. Они мне прислали ответ на данное мое заявление. Вот ответ 11.12.2017 года. Я зачитаю ответ. На ваше заявление запрос от 10.11.2017 года о предоставлении информации сообщаю. По пункту 1, согласно части 1 статьи 13 закона 28.11.91 года номер 19.48-1 о гражданстве Российской Федерации, гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывших СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на день вступления в силу настоящего закона 0.06.02.92 года. Если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации, соответственно вашим гражданством является Российская Федерация. По пункту 2, 3, четыре название территории и государства Российской Федерации существует с 25.12.1991 года на основании закона РСФСР от 25.12.1991 19, года номер. 2094-1. Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Советская Республика. По пункту 5. Название области до написания вами заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П от 22.08.2000 года. Пермская область. По пункту 6. Название города до написания вами заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П по 22.08.2000 года. Город Кунгур. По пункту 7. До написания вами заявления о выдаче замене паспорта по форме 1П от 22.08.2002 года у вас был паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Серия написана, от 17, выдана от 17 июля 1982 года. Выдан отделом внутренних дел города Кунгура Прямской области. По пункту 8. В паспорте гражданина Союза Советских Советских Республик серия такая-то от 17 июля 1989 года выдан отделом внутренних дел города Кунгура Тремской области. Был проставлен штамп прописка. В паспорте у нас стояла прописка. Вот они сами мне уже подтверждают. Но мы сами помним, что у нас стояла прописка, а не регистрация, как сейчас нам стоят. По пункту 9 Согласно заявлению о выдаче паспорта по форме номер 1 от 12.07.1989 года, вы были прописаны по адресу Семска область, город Пунгур, улица Молодежная, дом 6, квартира 1. По пункту 10.11, согласно сведениям, указанным в заявлении о выдаче замене паспорта, Ваш отец указан как Ферминов Алексей Яковлевич, мать Ферминова Антонина Александровна. Дата рождения родителей в заявлении о выдаче замене паспорта отсутствует, так как не для указания. В цели установления даты рождения родителей вам необходимо обратиться в органы ЗАГСа города Кунгура или Кунгурского муниципального района Пермской области. По пункту 12 13, информацию о гражданстве ваших родителей предоставить не имея возможности, так как необходимы точные данные о лице, то есть фамилия, имя, отчество, полная дата рождения и место рождения. Ну, фамилии и имя, отчество я им писал, год рождения тоже указывал, а место рождения я не указывал на имя, но они дополнительно просят. Довожу до вашего сведения, что ранее, 06.12.2016 года вам направлялся Подробный ответ по вопросам и основаниям приобретения гражданства Российской Федерации. И в случае направления повторных заявлений на указанную тему на основании пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 2.05.2006 года, номер 59 ФЗ, по порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, обращение может быть остановлено без ответа и переписка с вами будет прекращена. Начальник А.М. Грязнеф. Получается, он меня уже предупреждает, что со мной переписку прекратит, после, если я еще буду указывать на гражданство, на вопросы по гражданству. Дальше, что я хотел еще вам сказать. Я также сделал заявление на форму 1П, уже номер один по паспорту Советского Союза. Заявление, запрос о предоставлении копий документов заявления от 14-го дата от 14-12 2017 года. Я вам хочу сейчас это все рассказать поэтапно, как я пришел к сегодняшнему дню. Конечно, у меня переписок много, но это сейчас я все полностью не буду освещать. Я сейчас просто освещу часть этой переписки, а в дальнейшем я вам про просто продолжу предоставлять заявления, ответы их я уже переписку делал уже со всеми структурами с МВД, с ЗАГСами, с налоговой с пенсионными с администрациями с МВД Пермской уже значит на данное заявление, я здесь ссылался на данные вопросы, просил их копия заявления о выдаче паспорта по форме 1 номер один, от девятого года Паспорт СССР, серия такая-то, от 17 июля 89-го года. Выдан отделом внутренних дел города Кунгура, Пермской области. На меня первеного Александра Алексеевича, 18 марта 1973 год рождения. Копия заявления, лич, личное заявление о выдаче замене паспорта по форме 1П, паспорт РФ, ну, уже на, я тут расписываю на родителей, на отца, на мать и на сына, у меня ребенок, Паспорт получил уже Российской Федерации, при, при Российской Федерации уже. Они мне на данное заявление, они у меня приняли. Вот, колончик, выданный мне 14, 12-го, 12.17 -го, -го года. И вот форма номер один, которую я запросил. Уже советскую, не российскую, а советскую. Вот она у всех есть. В архиве находится. Кто желает, может делать запрос. Они не уничтожены. Это уже на советский паспорт я получал. Тогда. Форма номер один. Здесь также написано, что заявление о выдаче паспорта. Фотография. Вот ну, смотрите, обратите внимание. Фотографии на 25 лет нету. 45, ну конечно, 45 еще. Уже Российская Федерация была. А 25 было уже, у меня еще паспорт был советский. Но они мне его не стали вклеивать фотографию 25 лет и получается они у меня забрали паспорт советский и выдали уже российский также здесь расписано что ну, здесь просто получение паспорта советского также я сделал на родителей форму номер один в этом заявлении они мне предоставили. Также можете сделать заявление. Запросить в МВГ форму номер один на родителей. Вот у меня на родителей я сделал заявление. форму номер один на паспорт. Это форма номер один. Это советский. Да, это на советский паспорт. Когда получали еще в советское время? Здесь вот фотографии. Ну, здесь 16 лет он не здесь родился. У меня отец, он приехал сюда, город Кунгур. Родился он в городе Тавде. Там получал паспорт 16 лет, а здесь он уже 25 лет и 45 лет получал фотографии вклеены. Также у меня форму номер один я заказал на свою маму. Тоже на советскую. Форму номер один, советская, номер один. Также я сделал запрос форма номер один на, уже на российскую. Тоже на родителей. Также можете сделать запрос в МВД. Заказать форму номер один на родителей. Если они у вас живы, то им придется заказывать лично. А если их нет уже, как в данном случае у меня их уже нету, я сделал запрос сам лично на родителей. Это на отца. Это на маму. Это уже на паспорт Российской Федерации они получали. Здесь также я посмотрел, что в данном заявлении, как и у меня, как и у них, здесь нету нигде, что они отказываются от гражданства Советского Союза. И что они принимают гражданство Российской Федерации. Здесь также написано, что прошу выдать, заменить паспорт в связи с общим обменом. Это они в каждом прописали. Вот, а также паспорт выдан, заменен, заменить паспорт в связи с общим обменом. Это на паспорт Российской Федерации. когда он получал. Да. Дальнейшие действия были мы, Но это уже не в этот раз. Я это буду вам рассказывать в следующем раз. Просто я вам сейчас расскажу, чтобы вы для... для следующий раз уже как бы в курсе были. Вот я подал заявление 16-11-2017 года. Я следующее заявление шаги стал делать. Уже я делал в военкомат свой кунгурский, с запросами. Также здесь у меня вопросов. У меня получилось вопросов 22. Вот они у меня приняли в военкомате. Ответ я вам в следующем ролике. Спасибо за внимание.